Вот о чем и хотелось бы поговорить. Обязательно эта область знаний войдет во вторую монографию по гелю нашего уже авторского коллектива, стоявшегося. Это меня, доктора Носовой и тех вот авторов, кого мы сегодня также указали. Сегодня менеджмент мягких тканей существует, доказано, в двух направлениях. Первое ⁇ это хирургическое управление мягкими тканями, то есть оперативное. Мы можем проводить его до какой-то основной операции целевой-то там установки имплантатов естественно в первую очередь и с нагрузкой без там и так далее мы можем пройти в процессе одномоментно с установкой имплантатов этими тканями да можем различным образом управлять и конечно же после если как-то нам не удалось спланировать это адекватно до или в процессе или мы что-то в общем не учли и тот характер осложнений или несостоятельности тканей для адекватного дальнейшего протезирования или других манипуляций установки имплантатов. Он, мы, нам не удалось добиться нужных качеств э, состояния тканей. То есть о чем идет речь? Конечно же, это направленная тканевая регенерация, это костная пластика совместно с мукогеневальной хирургией, это отдельная мукогеневальная хирургия, это пластика в области формирователя десны, в области имплантатов, там, на беззубой челюсти. Это хирургическая подготовка, когда у нас давно отсутствуют зубы, и нет ни зоны прикрепления, преддверия, тонкий биотип десны, первый или первый, второй тип кости. Ну и во всех отношениях потенциал регенераторный снижен у пациента. Вот этот менеджмент мягких тканей существует. Он доказан большое количество источников и бесчисленно он множится и так далее. Мы имеем также собственный опыт. Применение э, средств фармакотерапевтического характера для достижения высокого качества результата именно в области оперативного -хирургическо оперативно хирургического менеджмента мягких тканей. На что направлено хирургическое управление? Конечно же, это создание зоны прикрепленной кератинизированной десны, это утолщение объема десны и изменение биотипа десны, для того чтобы все параметры мягкоткана потом были адекватны и соответствовали. Анатомии, ортопедической конструкции, протоколы установки имплантатов и так далее. И второе принципиальное такое же направление это механическое управление. Механический менеджмент мягких тканей или ортопедический. На эту тему существует тоже очень много предложений, методик. Мы это можем делать на уровне формирователя десневой а манжеты. И На сегодня, вот, в том числе благодаря Виталию Георгиевичу Панцула и профессору Рязаевой, разработаны методики изготовления индивидуальных формирователей десны, которые максимально соответствуют всей анатомии полости рта каждого человека, персонифицированно, и как проявление персонифицированной медицины это является каким-то... вот таким апогеем в развитии данного направления. Поэтому индивидуальный формирователь Дисны на сегодня да, позволяет решать очень много проблем. Не только разные по высоте, ширине, какой-то анатомии, э, там, наличие края или углублений под объем мягких тканей, чтобы они потом лежали в области ортопедической конструкции адекватно. Это, конечно же, на уровне временных ортопедических конструкций. Это индивидуальные временные абатменты, примерно выполняющие те же функции, что и формировать десны, И временные коронки и различные другие решения которые также мы можем встретить все это входит в огромную группу вот этих ортопедических приемов менеджмента мягких тканей и направлено конечно же на создание формы десны анатомической на создание объема десны необходимого для того чтобы опять же была и функция и эстетика вокруг ортопедических конструкций и ширины десны то есть да, воссоздание аналогичного объема биологической ширине, которая была в области зубов. как Мы понимаем, что нет прикрепления в области ортопедических конструкций. И вот в одной из книжек Антона Скулиана в «Свежих» мы нашли такое вот умозаключение, что, конечно, качественный и количественный анализ этих параметров его следует проводить на всех этапах и оценивать это на этапе планирования, на этапе уже начала лечения, на этапе промежуточных результатов, на этапе временных конструкций, постоянных там, и так далее. И, Конечно же, учет этих показателей он позволяет спланировать лечение так, чтобы уменьшить вероятность последующих осложнений, что для нас, конечно же, одно из самых главных направлений. При этом хотелось бы отметить, что протезирование зубов на имплантатах не является биологической манипуляцией, наоборот, только осложняет регенерацию по ряду объективных причин. Первое, нет связки. Которые имеются в области зуба. Да, в области протеза на имплантате связки не формируются повторно. Также отсутствует крылевое, краевое прилегание объема мягких тканей с прикреплением. В области зуба аналогично эти структуры анатомические есть. В области имплантата все еще сложнее. Э -э наличие протезов полости рта сапорный имплантат э -э или мастовидной конструкции, одиночных э коронах, там и так далее, балочная конструкций и всяких других, оно требует, конечно же, систематической непрерывной гигиены, отличной от ухода за зубами. Опять же, по ряду причин, по своим особенностям чисто технологическим. И без ухода не подразумевается ни долгосрочной, в какой долгосрочной перспективе положительного результата. Поэтому состояние, ортопедической конструкции на имплантатах, в долгосрочной перспективе, конечно же, зависит и от гигиены, и от образа жизни, от питания, от много чего еще, многих факторов. Поэтому мы не можем определить его результат вот, во всех случаях, когда мы начинаем это лечение проводим уже на каких-то этапах или еще только планируем. Ну и, конечно же, одна из регенераторных особенностей то, что у нас чисто количественно меньше клеток и сосудов, способных к регенерации в этой зоне, потому что уровень костной ткани находится ниже, чем в области зуба. И вот этот весь объем мягких тканей, иммунный ответ и так далее, конечно же, они там не имеют места такого активного в связи с тем, да, поэтому это и не является биологической манипуляцией. Но мы не забываем о том, что имплантат это, в общем, тоже не биологическая структура, и как бы он не, не, не прорастал э, в поверхность костью, хотя там, конечно, никакой диффузии нету, давно мы об этом уже говорим. Это остеопозиция, это заполнение всех э, свободных мест межклеточным костным веществом, которое поддерживается жизнеспособными клетками за счет канальцевого транспорта. И... Других видов транспорта, именно щелевого, к которым переносятся газы, низкомолекулярные соединения, жидкости во всей вот этой сети целой, взаимосвязанных между собой клеток. В литературе мы не нашли никаких данных о метаболическом менеджменте мягких тканей или чем-то чем аналогичном. Какой-то области, где однократно или было дано какое-то просто широкое понимание этого. Но, к сожалению, ничего мы такого не нашли в области будущей ортопедической конструкции, в том числе, несмотря на все вроде бы очевидные предпосылки. Хотя идея управления состоянием мягких тканей именно по параметрам качества мягких тканей, да, чтобы они были, имели хорошую структуру, их состояние. Это физические свойства, чтобы полардон был более плотным, не рыхлым. Это с позиции трофики, чтобы равномерно был васкулиризован весь объем мягких тканей. О чем будет говорить о состоянии надкосницы, состоянии эпителиального слоя наружного и состоянии толщи мягких тканей, что будет понятно на хирургическом этапе, конечно же, больше, но ну, и на ортопедическом в том числе, как меняется вот эта анатомия, как она держит свою форму. Микроциркуляторного снабжения, конечно же. То есть доставки туда кислорода, выведение э, продуктов распада, э, обменных процессов в ткани, что как раз и будет определять долгосрочность э, состояния аналогичного объема мягких тканей. Ну и поддержание гомеостаза как ключевой величины э, успеха в долгосрочной перспективе. Конечно, вся эта идея давно лежит уже на поверхности и требует какой-то формализации и дальнейшего развития. И точек приложения для понимания, где мы как можем этим управлять. На сегодня, если вот все, что мы на, нам удалось найти в литературе, при установке формирователей десны э, пользуются тремя растворами: либо раствором хлоргексидина, которым поливает внутреннюю шахту имплантата просто для профилактики контаминации. Кто-то это делает раствором гипохлоритонатрия. Вот отечественная школа мы встречаем э, у нескольких лекторов, или раствором мироместина тоже это отечественный препарат. В общем, в зарубежных источниках чего-то более широко направленного мы не встретили Информации о показаниях, как нанесение под формирователь Дисны В средствах, которые направлены на уход за парадонтом Как профессиональные, полупрофессиональные, косметические У достаточно известных компаний мы тоже такого не встречаем То есть потребности в данном направлении пока сформированы, не существует что казалось бы, что это все очевидно, и за счет вот этого нанесения однократного, да, чему и будет посвящен доклад вот, после этой части вводной, казалось бы, что действительно это оправдано, и мы можем управлять состоянием качества мягких тканей уже на этапе постановки формирователя Дисны, когда, по сути, на какое-то время мы консервируем состояние мягких тканей и оставляем их вот, да, с контактом с формирователем десны до образования эпителиального слоя.